В Музее истории Казанского федерального университета прошла торжественная церемония вручения дипломов докторам и кандидатам наук. Традиционно дипломы вручил Дмитрий Таюрский, первый проректор, проректор по научной деятельности, поздравив от лица Казанского федерального университета дипломированных ученых. Вручить дипломы докторов и кандидатов наук тем соискателям, которые прошли нелегкий путь, Сначала по представлению своей работы диссертационный совет при Казанском университете, затем защита, ну а затем тоже непростая процедура, может быть она не всех касалась так напрямую, но аттестационная комиссия, которая есть в университете, Создан, они работают. 25 номинантам были вручены дипломы, которые представляли не только Казанский федеральный университет, но и другие образовательные организации Татарстана и регионов России. Путь к научным вершинам у каждого свой. Так, например, Станислав Голубев, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета, получил степень доктора юридических наук. Он уверен, что научный труд – может иметь не только теоретическое, но и практическое значение. Вообще любая диссертация имеет не только практическое, но теоретическое, в это заключено положение фоносимов на защиту, а практическая польза будет в том случае, если предложения будет реализовано в законодательстве, естественно, учтены в поправках, в изменениях. Казанский федеральный университет входит в список вузов, которым предоставляется право своими силами создавать диссертационные советы по защите докторских и кандидатских работ, а также присуждать ученые степени. Вероника Гимранова, Фарид Захитоглы, Универньюз.